ребята хочу рассказать вам один крутой способ заработка о котором я узнала и бонус все очень легко просто скачиваешь приложение и получаешь за это деньги буквально за несколько минут я смогла заработать больше тысячи рублей деньги выводить очень просто и выплаты приходят быстро при регистрации вводите промокод ай чтобы получать больше денег а владельцы айфонов и других иус устройств могут получать еще больше бонусов при установке приложения ссылки на скачивание смотрите в описании поехали привет я аня и недавно ребята в своем инстаграме я спросила вас какой ролик вы хотите на канале а также я провела опрос вконтакте и победили факты о моем теле неудивительно наверное ну что ж получайте я надеюсь вы после этого не разочаруетесь во мне да, но сегодня вы точно узнаете очень много нового обо мне. Кстати, я здесь устроила вам новогоднюю атмосферу, чтобы у вас поднималось настроение и было уже такое новогоднее ощущение. И как мы здесь все украшали, можете посмотреть на канале моих питомцев Magic Pets. А еще на моем канале Magic Family про животных, про нашу жизнь я сняла аж два уже новых видео. Все ссылочки я оставлю в описании. Там и то, как мы гуляли на улице в первый снег, Юмичу мой щеночек видела, а также как я мыла своего котенка Кису Алису. Это был для меня просто наверное супер мега челлендж, потому что я никогда не мыла кошек и для нее тоже потому что для нее это был первый раз кстати где она я сейчас ребята вам расскажу наверное самый стыдный факт о моем теле про который постоянно спрашивают в комментариях аня что с твоим языком а вы пока если еще не подписаны скорее подписывайтесь чтобы не пропускать новые самые разные ролики задавайте свои вопросы в комментариях чтобы я на них снимала видео и ставьте лайк если вы хотите мои мистические, но реальные истории из жизни, которые со мной происходили, потому что они были вторыми в вопросе по количеству голосов. Итак, мой язык, он действительно разрезан. Смотрите, выглядит, конечно, очень странно. Вообще называется это сплит. И сделала я это очень давно, когда была, можно так сказать, неформалкой, потому что мальчик, который мне очень нравился, у него тоже был сплит. И, в общем, я, насмотревшись на это, тоже почему-то решила разрезать язык. Ах, как мне сейчас стыдно. Когда он в расслабленном виде, то можно увидеть некоторое разделение, когда же я его напрягаю. Два соединяющихся кончика. Это было больно. Хотя было это под местным наркозом, то есть под обезболивающим. Второе, это то, что я сейчас, если бы у меня была возможность вернуться в прошлое назад и сделать новый выбор, то есть не разрезать язык, я бы выбрала не разрезать. И я такие вещи в своем теле называю ошибкой детство. если бы мне сейчас кто-то предложил это сделать за миллион долларов за какие-то деньги я бы ни за что не согласилась я совершила ошибку реально тогда в прошлом да абсолютно не нужно и потом когда вы повзрослеете просто вам будет трёмно за себя есть возможность это исправить операционно и наверное я так и сделаю то есть я его зашью это называется пластическая хирургия то что я сделала со своими ушами. Мы переходим ко второму факту о своем те... А май... В общем, в те же времена, когда я совершила эту ошибку своего детства, тогда же я совершила еще одну ошибку. Я сделала туннели, дырки размером 2 сантиметра. С тех времен у меня сохранилось не так уж много фото, но вот здесь, где я выгляжу достаточно не похоже на себя, и если вы хотите об этом видео я тоже его сниму у меня именно туннели В конце концов я решила растянуть их еще больше никогда не трогайте свое тело не портите его такими вещами в общем я растянула эти туннели еще больше эти дырки а когда наконец-то вернулась моя адекватность, моя нормальность, прошла моя эта сумасшедшая влюбленность, прошло желание быть какой-то неформальной. Я, конечно же, эти туннели сняла, и весь пирсинг тоже. И когда я их сняла, я поняла, что у меня вот такие вот дырки в ушах. Но окончательно они не затянулись, и мне пришлось исправлять это пластически, то есть пойти к хирургу и их зашить, что, наверное, я и сделаю со своим языком. То есть, почему я говорю вам, не совершайте эти ошибки, потому что вы потом будете о них жалеть, как и я сейчас. На ушах остались маленькие шрамики, это практически незаметно и сейчас врач сказал уже можно сделать дырочки и наконец-то носить сережки вот почему я говорю вам что это действительно детские ошибки о которых я жалею и их теперь исправляют переходя к шрамам у меня действительно на теле и на в руках и везде очень много всяких маленьких шрамиков это тоже связано с моей любовью к активности моим любопытством с самого детства я постоянно как-нибудь ранюсь Одна из самых э, запоминающихся моих ситуаций. На левой руке на указательном пальце у меня вот такой вот достаточно крупный шрам и есть еще один на этом же пальце. Нет, не переживайте, ребят, специально шрамированием каким-то я не занималась. Просто когда я была маленькая, я решила сделать какую-то поделку и взяла большой нож, и так как никто за мной не приглядывал, когда я поставила, держала э, что-то у себя в руке, я, если честно, даже не помню что, нож сорвался. и резанул мне по пальцу по указательному очень-очень было больно очень было много крови видела даже там мясо Фуэ. мне его зашили и вот остался шрам но несмотря на свое такое активное прошлое я очень рада что у меня нет каких-то больших и заметных шрамов но все равно сейчас себя чувствую каким-то терминатором потому что уши зашили язык зашьют шрамы есть но их не убрать к сожалению и четвертый факт о моем теле это Искусственный зуб. Вот этот зуб передний у меня не настоящий, он керамический, все остальные мои пока что. Как я говорила вам, я каталась на сноуборде, скейтборде и так далее, и вот как-то зимой я в очередной раз пошла кататься на сноуборде, и как-то упала, я не помню прям вот четко, как все происходило, я покатилась кубарем просто, а потом заметила, обнаружила, что у меня из губы течет кровь, и что-то как-то не так во рту, я пощупала языком, тогда он еще не был разрезан, и почувствовала, что у меня а, нет зуба переднего. тьфу, -тьфу, -тьфу надеюсь, с ним все будет хорошо, иначе как-нибудь вы меня увидите без переднего зуба у всех нормальных людей нормальные факты о их теле розинка где-то не там еще что-нибудь а у меня вот все так еще один интересный факт не так кажется о моем теле а может быть у многих людей так я если честно не знаю но это то что мое тело какое-то мышечное много мышечной массы я не знаю как это назвать но это у меня с самого детства может быть потому что я много занималась физической активностью с раннего возраста может быть нет если совсем честно то я считаю это не очень женственным но вот если если я напрягаю даже просто вот здесь руку то у меня сразу проявляются мышцы то же самое с бицепсами и другими моими мышцами хотя я никогда целенаправленно особо это все не качала и из-за этого проступают вены когда я напрягаю руки и я вообще считаю это не особо женственным поэтому стараюсь это как-то не особо демонстрировать еще один факт о моем теле это наличие у меня татуировок их действительно не так уж и мало на правой руке у меня даже набиты татуировочки моих песиков первых софии и лейвана и у меня татуировки на ногах посчитать их нельзя хотя бы потому что они все как бы смешные соединенные нет таких прям отдельных и если вы хотите, я могу сделать об этом отдельное видео. Если честно, я не считаю, что мои глаза какие-то уж супер-мега-выдающиеся, но очень много людей, когда встречают меня впервые, думают, что у меня цветные линзы. Нет, я не ношу линзы, и не знаю, обычный или необычный это факт, но это факт о моем теле, то, что мои глаза меняют цвет. Мне кажется, у многих так. То есть, когда я сижу, например, сейчас перед этим светом, они могут быть вообще серыми, когда я выхожу на улицу, они становятся просто сумасшедшие голубыми, яркими-яркими, когда я одеваю какую-то одежду, они могут быть бледно-голубыми, когда я одеваю другую одежду, они могут стать синими просто, вот такие вот у меня глаза, и я не ношу линзы, грех не сказать факт о родинках у меня тоже кстати есть родинка на пальце только на указательном а не на среднем и вообще много маленьких родинок по всему телу не знаю появляются ли новые но большинство я помню с самого детства и самые прикольные это вот эти три родинки на правой руке которые соединяются в такой как бы треугольничек в детстве на уроках в школе я даже соединяла их ручкой большая часть конечно родинок просто незаметна, потому что она всегда под одеждой но сейчас я считаю это просто каким-то бредом стесняться своих родинок. но точно так также я тогда стеснялась своих белых волос. Вообще, когда я родилась, и долгое время, класса до пятого, у меня были белоснежные волосы на голове и белые брови. И я была блондинкой. Но потом почему-то брови и волосы сильно потемнели. Я надеюсь, никого сейчас не смущает, что я об этом говорю. Но у всех же есть волосы на теле. Я, конечно, не говорю о том, что их много у меня нет прям там много где-то волос но они белого цвета, что на руках, что на ногах, и летом, когда кожа загорает и становится такой коричневатый загар, все эти белые волосы очень сильно еще и выгорают и становятся прямо заметны, и у меня получается реально загорелая рука с белыми-белыми волосами. Сейчас, когда я не загорелая, вот здесь на татуировке вы можете видеть, что волосы реально белые. То есть их не так, чтобы прям много, но они правда белоснежные. Десятый факт о моем теле будет такой из маленьких фактов, которые всегда мне казались какими-то странными. Сейчас я просто не обращаю на них внимания, это то, что, например, кожа по всему моему телу именно э, очень смуглая. Даже если я вообще не загораю, не прям такая вот прям смуглая, но именно темнее на несколько тонов, чем у других людей с таким же цветом кожи лица, например. А точно так же у меня очень бледные губы. Некоторые думают, что я мажу их тонаком, но я не мажу их тонаком. Они просто у меня очень бледные и сухие. Я очень давно уже с самого детства пользуюсь увлажняющей помадкой, потому что у меня часто сохнут губы, и они бледные, они прям там розовые, такие красные, как у некоторых. Ссылки на новые ролики на других каналах в описании. И увидимся скоро в новых видео. Пока! Как-то я так сказала: прям пока! Пока, ребят!